Фабрика интерьерной ковки поздравляет вас с Новым годом и Рождеством! Желаем успешного, настоящего и перспективного будущего! Пусть новый 2020 год будет удачным и прибыльным для вашей организации! Пусть работа весь год идет слаженно и уверенно! Пусть каждый новый день отмечается высокими результатами и достижениями! С Новым годом!